Для власти, для евреи не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. По прихоти своей скитаться тут и там, девясь божественным природы красотам. И при создании бесчисленных творений трепеща радостно, восторг удивления, вот счастье, вот права.